В последние 20 лет стало модным прикрашивать дерев'яні церкви по куполами, в середине пластикові пластиковые окна, а подекуди просто перебудовывать. Байдуже, что это памятки минулого и много из них стоят на обліку. Кто винен и почему так происходит? Як діяти православним громадам, що господарюють у старовинних храмах? Про це сьогодні поговоримо із докторами наук, членами Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Айкомос Ольгою Михайлишин та Петром Ричковим. Вітаю вас! Отже, панове, ну, в принципі, ми... Не вперше уже собираемся, не вперше говорим про охрану памяток, но сегодня мы будем так вот возьмем конкретный профиль и будем говорить конкретно про, возможно, деревянную архитектуру и конкретно про вот ситуацію, ситуацию, которая сейчас Скажіть, Скажите, будь ласка, Петро Анатольевич, первое запитання будет до вас. наскільки много на рынке, є взагалі памяток сакральной архитектуры и чи все они взяты на облик? По-друге, и по третє, чим они цікаві та особливі? Ну, це як до фахівця питання. Дякую. Ваше питання, воно дійсно є досить влучним і показовим з точки зору, що тема сьогоднішньої нашої розмови, яка пов'язана з дерев'яним зочім, дійсно засвідчена тим, такою що у нас на Рівенщині в силу того історичного процесса, который відбувався в силу природних умов, у нас власне дерево завжди было основным будівельним материалом. И тому недивно виглядає, що не лише житлові громадські, а і церковні будівлі будувалися в минулому переважно з дерева. І тому на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про структуру нашої архітектурної спадщини, пам’яток архітектури, то в цій структурі дерев’яне зодчество, в з чергу церковне зодчество, Займає, ну, точних підрахунків я спеціальних не робив, але нам її на такі по приблизну оцінку три чітверті. Тобто, більша частина, набагато більша частина нашої архітектури спадщини, це є власне пам'ятки дерев'яного зочства. Більше того, я хотів бы до цього ще додати такий факт, що, виявляється, знайомство з цією спадщиною безпосередньо на місцях засвідчує. Чтобы в тот час, когда эти памятки, эти церкви ставились на облік, то больше половины не были просто поставлены. Мы имеем церкви 18-го столетия, 19-го столетия, я уже не кажу про 19-го столетия, которые, безусловно, с точки зрения фаховой, с точки зрения мистецької вартості и так далее, безусловно, заслуживают на то, чтобы быть памятками. Но они не облакованы. И это дає возможность, право, конечно, Громадам церковным, діяти по отношению до ремонтів, Реставрации и так далее, таких объектов На свой От Вот тут хотелось бы два уточнения. По-перше, от как, например, Рівненщина Стосовно памяток виглядає е, У порівнянні з іншими, наприклад, Областями на Сходе. Ну, я не хочу когось применшити, принизити, Але разом з тим ну, чомусь таке у меня интуитивно складається впечатление, что все-таки у нас их тут больше. Можливо, я помиляюсь поправьте меня. А с другой стороны стосовно этого обліку, про который вы говорите, это только такий випадок у Рівненщине, или это характерно для Заходу Украины? И когда эти обліки происходят? Я бы сказал так, что в контексте характеристики то это действительно наиболее є для двух областей для Рівненской области и Волинської. Чому? Почему? Потому что эти две области в міжвоєнний период, период розгулу на Схидной Украине, антирелигийной борьбы и так далее, эти регионы были защищены от этих руйнувань безоглядных. И да? поэтому, с точки зрения количества памяток, действительно, их тут собралось больше, на отличие от від східної Украины. Але с точки зрения уже подальшей доли этой спадщины, Яка требовала облікування, паспортизації и так далі, то коли мы уже будем порівнювати в межах Західної України, то мы можем побачити теж контрастні речі, ну, за, наприклад уже не з Волинською областью, а з Львівською, Львівській області в 60 70 е роки. Власне, тоді, коли відбувалися ці процеси облікування, постановка на облік и так далі, удалось поставити точную цифру знову ж таки, я боюсь назвать, но в районе 5 тысяч памяток архитектуры. В нашей Ревенской области на сегодняшний день официально памяток национального значения и местного значения зарегистрировано где-то 350, где-то орентированная сумма. Это говорит 10-10 раз меньше. От чего это зависит? Очевидно, залежало от воли местной власти, которая представлена была першу коммунистической партией. И в рамках так называемой борьбы с религиозными э, процессами, это привело до того, что такие памятки просто были знищены. Можливо, это какой-то фактор отыграл. Я не поеду, думаю, что а, ты что... не это. Это фактор в первую очередь, но это было под, э, э, э, как говорят, лозунгом такой антирелигиозной пропаганды. И это было у нас. Я понял, Ольга Леонідівна, есть таке до вас вопрос. Сучасные, э, сучасные церковные диячи, инициаторы побудования новых споруд, чему-то берут за эталон архитектуру э, кінця 19 століття, ту архитектуру, яку нам сюди навязывала Российская империя, ну, разом із російським православием. Але ж всі ми прекрасно знаем про те, що у нас была своя, власна школа, школа дерев'яної архитектуры 18 століття. Так вот я хотел бы, чтобы вы провели, можливо, такой коротенький ликбез. В чому особливість и в чому родзинки саме оценившей Волинской архитектурной школы э, церков? І чому треба брати і повертатися, і розглядати для майбутніх, наприклад, побудов наші українські, а не ті типові об'єкти, які нам нав'язували колись Російською імперією? бачите, відповідь на ваше питання теж можна розкласти на такі дві частини. Во-первых, действительно, за взяло, часто берутся церкви кінця xix 19-го, початку 20-го И вот Петро Анатольевич зазначав, что часто, и при в приважности большинства случаев, вообще эту спадщину недооценивали, потому что часто ее трактували как объекты, которые не заслуживают на якусь, то скажем, увагу и на збереження. Так, были такие политические обстоятельства в 19 столітті, столетии, когда Российская империя, Прагнула Комога яскрее подтвердить то, что она владеет на этих территориях, и і будув, і тут будувалось багато много церков, В определенном, так называемом, епархиальном или по-другому, что синодальном стиле. И в такій історичній культурній памяти населения самые такие церкви, напевно, ассоциируются с местной традицией. Почему еще так? Тому, что, власне, аутентичные, волинского типа храми саме в часы 19 початку начале століття столетия активно перебудовывались. Ну, Найяскравнейшим, напевно, таким приемом перебудови была добудова дзвіниць с высокими такими шатровыми дахами перед входом в храм с западного боку. И снова таки, церковь в своем силуете набирала рис подібних до московских, скажем, таких російських впливів. З одного боку. Але с другой боку, если мы говорим про власне волинську традицию, то это це церкви, которые были збудовані до конца 18 століття, до 1795 року, если так точнее. И какими они есть? Напевно... Для того, чтобы можно было уявить, это це церкви такого типа, как Успенская церковь в месте Рівном. Это такий яскравый изразок Волинской национальной школы, которая, на наше счастье, представлена в місті и в місті. И, власне, ось такие тридільні церкви, одно верхи с одним куполом, або три верхи, ось такий типовый изразок нашей местной архитектурно-будівельної традиції. Вот это Успенская церковь Нашеученка и Святого собор, который виник там через 120 лет на прикнци 19 столетия. От хочется, чтобы вы на этих двух примерах просто пояснили нашим глядачам, у чому у, у ситуация верян православных украинцев 18 столетия, які из власної кишени из кишені громад собирались и не могли побудувати мурований храм с іншої сторони політика держави, яка спонсорувала і за типовим планом, грубо кажучи, вынимала креслення, так, от и будувала. Там, по-моему, в трьох місцях в трьох містах одночасно были построены эти храмы. Ну, тоже тоже теж можно сказать, ну не можно однозначно дать від, ответ на ваше вопрос и сказать, что, вот Воскресенский собор не заслуживает на увагу. Ні. Я не могу так сказать. Yeah. Але тем не менее, действительно, деревянное зодчество представляло этнос, народ, традицию. А если говорить про муровані храми кінця концу 19 столетия, такого типа, как Воскресенский собор дійсно він збудований за типовим проектом але тем не менше цей проект наскільки нам известно, был реалізований от точно в таком вигляді ли один раз в міістстерівном тому він уникальный унікальним об'єктом своєї точки зору але цей стиль все-таки неовізантійський він привносився з центру з адміністративного політичного центру Тогочасної Російської імперії, тобто ми говоримо про дві різні категорії об'єктів: тут народ, який дійсно своїх власних коштів будував, громада, яка збирала кошти, будувала храми, а з іншого боку, великі інвестиції в будівництво мурованих. Але і в дерев'яних церков також, особенно не тільки в містах, але в значному ступені в сільській місцевості це теж було дуже важливо. Просто я підводив до того, що якщо ми говоримо зараз про незалежну Україну, якщо ми хочемо підтримувати і правильно розуміти своє минуле з точки зору етносу і з точки зору фольклору, і тим паче стосовно релігії, то нам потрібно розуміти саме значення у дерев'яних церков, саме вісімнадцятого століття. Тому що дев'ятнадцяте я ні за що не хочу там образити, можливо, тому що розумі это самое слово, типовость, типовость поруди, у меня чему асоціюється з с Союзом и оцими типовими этими типовыми панельками и так далее. То так мне оно чувствуется. Но, конечно, если бы все такие были типовость поруди с минулого, как Свято-Воскресенский собор у Рівному, yes. то можно было бы нам тут туристов вводить за руку по цілому місту. Петро Анатольевич, есть до вас таки вопрос? Безпосредственно, насколько є сейчас ситуация стосовно Самовильных перебудов, архитектурных памяток. От я знаю, что вы ви занимаетесь вивченням цієї проблемы, ездите, вивчаете, заглядаете, ведете, в последние несколько месяцев вы даже публикуете в социальных мережах и акцентуете внимание увагу громадян, как все выглядит наскільки тривожною небезпечною і сумною є ситуація я би хотів би не хотів би перебільшувати звичайно в цій ситуації те що склалася з деревянными церквами але маю таку думку що сьогодні ми знаходимося в катастрофічної ситуації ситуація катастрофично виглядає в першу чергу через те що в в більшості дерев'яних церков, які ми останнім часом обстежили за півроку, це не тільки я, це цих кафедр наші колеги такими поїздками, обстеженнями, засвідчили, що набув масового характеру такий процес, який пов'язаний з реноваціями, самодіяльними, я б сказав, реноваціями дерев'яних церков, які виконуються силами громад, без будь-якого узгодження з пам'яткохоронними органами, на свой властный рассуд. А самое страшное при этом, что используются новітні современные материалы, такие как різні типы сайдингов, которые абсолютно не пасуют до стилю этих церков, которые абсолютно не пасуют до архітектурного образу этих храмов. И внаслідок таких работ мы имеем просто архитектурной автентичности этих архитектурных объектов. Это первая часть этой проблемы. Вторая часть, Стосується того, что, снова таки, много деревянных дерев'яних не є памятками архитектуры. И мы даже не имеем права при... предъявить какие-то претензии для таких громад. Например, церковь в Голошеве, недалеко от Рівного, в районе Клевания, которая построена в середине 18 століття, столетия, но в результате этих процессов, о про которых я уже вспомнил, она не была поставлена на облик. Это одна из найкращих церков, найбільших дерев'яних деревянных церков в нашем регионе. И громада цієї церкви цієї решила сделать ремонт с использованием этих материалов. Они уже вже позволить купол. Наш визит так співпало, что мы как раз подъехали до цієї церкви, для того, чтобы познакомиться с ситуацией. Когда шли работы по обшиванию стін купола. Да? И общение с священником, с громадой, яка тоже поделилась на две части. Одна часть меньше, на жаль, понимает, что это не можно делать, а больше представлена мешканцями села. Да? Давайте делать, а почему? Давай. А в том селе уже сделали, а в том селе уже сделали, а там уже обшили, а мы что, ми Мы тоже хотим обшивать это теми материалами, которые им выдаются красивыми и которые отвечают духу времени. В процессе дискуссии в Голыши, на счастье, мы с священником и старостой договорились, что они прекратят, что они то, что они уже сделали с куполом, оставят, але припинять делать дальше роботи по обшиванию барабана под Але Но недавно я отримав информацию от местных парафіян, активисток, которые выступают против такого, что они все-таки пошли дальше, и эта работа, как як уже и закончена але тут юридично мы не имеем никаких важелів, потому что она не є памяткой. Хотя силами кафедры, силами наших викладачів мы склали терміново облікову картку и паспорт на эту памятку Голишевской церкви, подали ее до Управления культуры. И, соответственно, до законодательства, действующего на сегодняшний день, если такие документы поступили в Управление культуры, которое опікується охраной, Спадщини архітектурної вони мають право зупиняти будь-які види робіть, вона вже вважається поставлена під охорону. Громада на те не звертає уваги, и така, така робота проводиться далі. Але є більш причому. Ну, але ви, я перебью, просто хочеться таке уточнення, чтобы было зрозуміло для глядачів. От ви кажете, що громада поділилася на. На одних та інших, а що мається на увазі? От просто цікаво, які аргументи в одних та інших. Тож зрозуміло, що історія минула і так далі. А в, в, в тих людей, які хочуть, щоб все-таки перебудувалось, то до чого вони апелюють? Апелюють до, до прикладів поруч, сусідів, і все. Це їх єдиний аргумент. Скільки я зрозумів? То е, поділ цей відбувся по по лінії розуміння проблеми на той стороне, яка виступає против таких работ, представлена, наприклад пані колишня вчителька директор школы, яка має відповідну світоглядну позицію, яка розуміє скульптурне значення таких об’єктів і вона виступає в меньшинстве, але є прибічники, які її підтримують. Але більша частина громади, які просто мешканцями і з них зрешто більше пенсіонерів, які вже відпрацювали, и они поддерживают старосту, точнее даже так, они инициируют и мотивируют старосту, чтобы он это швидше делал, потому что у соседей это уже сделано. И действительно, на правду, мы видим багатьох многих селах, что уже и пластиковый садин, и металевий садин используются полным ходом. И в этом контексте, второй пример, коротко хотел только згадати, это село Грабьев. 8 километров от по дороге на Луцьк-Клевень, півтора километра от трассы, уникальная памятка, которая является официальной причому причем национального значения, уникальная Тризрубная церковь, которая, я бы сказал, может може вважатися так на территории нашей области, входить в чільної десятки, пятерки, найкращих дерев'яних церков на сегодняшний день там еще більш катастрофічна ситуация по сравнению, не навес голышом, потому что куполы позолочены уже этим так званым золотосветом, ну это пародія пародия на золото, на позолоту, и уже стены обшиваются, але уже не пластиком, пластмас, не пласти, не пластиковым сайдингом, а уже металевим сайдингом. А что такое металевий сайдинг? <laughs> металевый сайдинг? Это, это, это, это в письмку церковь перестает быть деревянной. Я не знаю, если придет какая делегация, скажем, до нас из другого региона Украины, или из-за за, за кордону, и мы будем показывать памятки архитектуры деревьяне, то они скажут, а где же тут дерево? <реш> Нет, извините, я просто не стремился, но это просто пример, который ну, не можно спокойно принимать. Ну вы, снова таки, спелкуетесь с ними, пытаетесь, кто принимал такие решения, объяснить им, что они говорят у відповідь. с намагаємося Намагаемся объяснить из точки зрения будівельної физики, что это значит для дерева, я еще коротко могу сказать, что, что для э, деревянных церков в минулому нехарактерное опаление. Все деревянные церкви в минулому были холодными церквами. Люди приходили в Монолвис и шли. И поэтому они делались с рубом, с рубом деревянный, мавтовщину 15 сантиметров, десь 14-15 см, 14 ну, в этом да. И это означало, что церкви простояли 200 лет, в принципе, без Зараз Сейчас, кроме этого, так бы мовити. Золоти и сайдингувание пришло массовое втеп... впровадження до дерев'яних церков системы паления электричного, водяного, там разных типов и таким чином в коли когда мінус 20 на улице, а в середине зібрались люди, они включили все свои пічки, плюс 20, 40 градусов перепаду, в тому брусу виникає так звана точка роси коли вологість, а мы знаем, что при высокой температуре вологисти багато, а при низкой мало и ця волога намагається вийти наружу через брус і доходить до мінусової температури, і там конденсується. Це означає, що такие храми приречені. приречені ну, може прожити 10, може, 15-20 років, але не 200 вже, так як попередні, попередні об'єкти. І, і тому тут є технический технічний аспект. Да? І... Скажіть, ви ну, граст? Давайте ми спочатку до цього ще повернемося. Ольга Лендіна до вас таке запитання. А <свят> чи існує механізм? Ну, він, звичайно, існує згідно закону про культурной культурної спадщини, от коротенько, а який існує механізм стосовно реставрації, стосовно дій е, такими громадами, стосовно таких пам'яток? І як він співвідноситься, наприклад, з світовою практикою? Наскільки наше законодавство відповідає от, е, світовим ну, практикам? І чи, воно, ну, чи все ми правильно робимо? І взагалі чи воно працює? зрешто, потому что послушать Петра Тарантулевиче, то ну, смішно, але справді нічого смішного немає. Насправді це ключова проблема ваше питання. Чи працює законодавство? Наше законодавство с проблем охорони культурної спадщини, точніше закон про охорону культурної спадщини принятый в 2000 году он діє. В него постоянно вносятся изменения. Останнее из них было в 2015 году. Причем эти изменения на краше, то есть мы але основная ключевая проблема, которая связана самое сбережением объектов, которые занесены в различные реестры, начиная с местного значения, заканчивая национальным значением. это та проблема, что это законодательство просто не выполняется. Механизмы, конечно, існують. существуют и, конечно, громада, которая хочет, чтобы объект, яка розуміє цінність ценность яка которая хочет, чтобы объект существовал, функционировал и Було чим гордиться власне цій громаді, що вона володіє, користується таким объектом, має обратиться до відповідних інституцій, інститутів, які мають право на проєктування пов'язане з пам'ятками, на розробку рекомендацій, які пов'язані з, скажімо, технічним збереженням цих об'єктів і так далі. Тобто, механізм існує. Напевно, в наш час основною ще другой проблемой, яка Торкається напевно більшості сфер нашого життя, це є фінансова проблема, тому що ну будівельні роботи, а тем більше реставраційні роботи или ремонтні роботи, коштують недешево, і це зрозуміло. Але треба напевно вести всілякими шляхами роз'яснювальну роботу з громадою, що кошти, які люди збирають по гривні, щоб ці кошти витрачалися, все-таки раціонально. И так, как это потрібно, так, как это должно быть. И, власне, чтобы эти деньги приносили користь, вкладення их приносило користь, а не закончилось все так, как, например, закончилось с коштами громады, которые были вкладені в знищення, а потом будівництво строительство новой церкви в селе Розваш Острозького района. А что там было? Ну, это уже подия такой деколькарічної давнини, але до сих пор ця вот, проблема нас болит. И мы згадуємо старий об’єкт и построенный на старых фундаментах абсолютно новый объект, когда громада с благими намірами хотіла хотела эту церковь, отремонтировать, потому что, конечно, деревина с часом втрачає свои свойства. Там тоже виникли некоторые технические питания. Был выполнен проект, то есть громада пошла правильным шляхом. Но уже на таком, можно сказать, реализационном этапе, на кінцевому этапе, в церква церковь была Деревина была спалена, а на старом фундаменте по контуру старой церкви, з новой деревини была сбудована новая деревянная церква, которая за твердженням громады и настоятеля церкви является тем самым объектом. Но мы прекрасно понимаем, что в такий спосіб, за благими намірами, ось что стало. Так, подождите, лишь план реконструкции был затверджений. Першочергово, так? так? Я розумію. Так, тобто спочатку все було правильно, але тобто, вже далі. Відбулося порушення, коли в реалізації було цього плану. Якщо я правильно так зрозумів. Ну тобто ну, дивно якось виходить. Я, в принципі, чув за той приклад, але ж відповідальних, мені здається, знайти абсолютно просто. І хто як підписував і погоджував. І наскільки мені відомо, багато людей тоді кричали гвалт, і були сюжети, і сюжети по телевизии и про это говорили, и все равно так збудували. Вот а у меня такое запитание. Ну, а лишь яка процедура взагалі? При тобто, має прийматися план, має прийнятися якесь відповідное решение про реконструкцию, какие-то органи, органы, так, так розумію, мають дать дозвіл, и только відповідно до того дозволу с обмеженнями можно делать какие-то определенные роботи. работы. Я правильно понимаю? Так, звичайно, конечно, церковь, про которую мы уже говорили, была внесена в реестр памяток как объект национального значения. Еще и национального значения. И, власне, дозволи на ремонтно-реставрационные работы, конечно, даются органам, которые отвечают за охрану, в частности Министерством культуры Украины. Я понимаю. А Министерство в курсе за цей розыгрыш? Я думаю, что ну, они знают. Звичайно, але... Звичайно, але, бачите, вже час ну, конечно, і... конечно. А вы видите, уже прошел время. Ну, мне кажется, все равно, что взять сейчас, например, приміщення рівненського краєзнавчого музея, просто разобрать, а потом на его месте побудувати. И байдуже, яке оно там будет побудовано, я так понимаю, может, приблизно будет там отвечать и так далее. И сказать, что а все нормально, оно же работает, оно же тіє. Ну а стосовно світової практики, відповідає наші закони, взагалі світовій практиці, бо я знаю, що ви ж з колегами спілкуєтесь з інших країн. Ну я може декілька слів скажу, і Петро Анатолійович має теж я знаю багато інформації на ту тему. Ну, я можу сказати єдине, що. Мы, действительно, членами ИКОМОЗ, і И эта организация тоже теж переймається в частности, деревьяной спадщины, которая считается автентичною спадщиной. И уже на глобальном уровне, на загальном свете, ИКОМОЗ принял несколько карт, которые визначают загальными принципы подхода до реставрации, ремонтів і сбережения таких церков. И, на основе этих цих розробляется и национальное законодательство. То не, жодних претензий до нашого законодательству не Бачите, единственная претензия, что оно не выполняется, Просто і не працює. От извините до вас, е, Петро Анатольевич, таке питание. Вы говорили про то, что ездите, спелкуетесь, говорите. Ну, тобто, висновок напорушується один, что такое какое-то загальное нерозумение, так, зі сторони, наприклад, парафиян, зі сторони керующих парафій, зі сторони тих людей, які орендують е, ну, соответственно, эти сакральные споруды, которые есть на обліку. ну, тобто, там, соответственно, должны быть заключены охранные договоры, соответственно, до закону. Ну, тобто, какое-то нерозуміння, А что же тогда делать? Как правильно действовать? Ну, я бы хотел бы снова до того тому примеру, который только що... в этом контексте ваше вопроса, про яке шло, да? про церкву в розвежі, да, эта история произошла в 2011 году, то есть сейчас швидко летит, уже не 5 лет прошло, та новая церковь стоит. Недавно я мав нагоду увидеть этот храм. Сам по себе храм непоганий. треба сказать так. Архитектор сделал непоганий проект. але почему так трапилося, что цей новый проект и новый храм фактично уничтожил попередника, історичну памятку, то уже вопрос, как говорят, плану. плане. И это как раз вопрос о том, что, почему у нас при гарних хороших законах ничего не выполняется? И почему мы несем такие втраты, та в частности, церковь Розваджи, которая была действительно уникальным архитектурным объектом? Тут можно сказать, что не только громады, які это инициировали, фінансують и впровадили, несут на собі Відповідальність за такі дії. Очевидно, є певні, певні прогалини і з точки зору законодавства, і, і процедур виконання таких робіт. Ну, наприклад, я коротко хотів би тільки зауважити, що до того проекту в розважі, який був складений перед початком ремонтних реставраційних робіт, можна було б висунути таке, як кажуть, зауваження, що Процедурно он вимагав узгождений с Министерством культуры, потом с местными органами влады, и когда сами работы уже начались, и они должны были закінчитися действительно, реставрацией этих храмов, громада приняла решение уже в процессе реализации изменить свою позицию и разобрать ее полностью, и сжечь да? ее. И сотрудничество с другими архитекторами. Автором проекта була, была проектная реализация из Львова. Спілкування наши и дакции, с другими подобными организациями реставрацииными Киева, Харькова, за свидетельствует, что можно было бы наверно проще, и быстрее это сделать. То есть, еще была велика, я кажуть, обумовленность того, что трапилось, власне, тим проектом, який передбачав разборку, переборку и так далее. Харьковяни, наприклад, например, що что можно было підняти, поднять таких технологій достаточно быстро и недорого, и заменить только нижнюю венцией, действительно, той деревини, которая уже не, не, не, не выдерживает конструктивных навантажений. Але пошли шляхом такого, таким, чтобы разборки разобрать, потом как зібрати, а потом закончилась такая наша, чтобы собирать старую, если мы можем сделать новую. Я не виключаю, что тут был какой-то умисел от начала. Хотя до, до, довести это невозможно, но ж мы имеем и другие позитивные примеры, когда, например, в селе есть старый храм, который уже деревянный, например, который вычерпал в Ярославичах, например, там, Мининский, здається, что район, mm -hmm. который вычерпал свой ресурс уже, и да, громада решила будувати новый храм, строит цегли, поряд мурованную новую церковь для своих потреб, да. а, а та законсервована, закрыта, и монаши простоят не один десяток лет, просто как памятка нашей истории. Почему так, Почему так не треб... не можно было бы сделать в том же самом Розважении? Порядок, великая дылянка церковного погосту, на тому погості можно было поставити поставить еще один храм, сегли, и хай бы там відбувалися все, как говорят, відповідні. <свят> <свят> тобто, деньги, фактично пошли одни и те же самые, плюс на консервацию. Плюс осталось 50 Нет, но я маю, ну, в виду, что в розважии, как бы пойти таким шляком, Може, тобто, на новому, будівництво и можу... плюс <свят> додать деньги да. просто на консервацию, чтобы <свят> <і, свят> она не разрушилась. И было бы два храма, одна памятка, до которой якої, якої можно привозить экскурсии, показать школярам, гостям нашим из-за кордона, из Украины. В чому проблема? Безграмотность? Небажание. безответственность И, возможно, тут присутствуют элементы коррупции. важко сказать, потому что ну, мы не є мы архітектори. Мы не знаем всей этой процедуры, как были задействованы институты влады. А инст владные институты, мы попереджали, что починається такой, и, и пан Микола Бендюк, как вы загадывали, очень активно занял позицию и попередил, писал звернення листи. Значит, институции, владения, которые должны были нести за те ответственность, они заняли, я бы сказал так мягко, угодовскую погазицу, да? чтобы ни вашим, ни нашим, вы там родить что-то и так далее. И никто действительно не был покаран. А, а там, где безкарність, множиться примеры. От безкарності появляются новые загрозы в других местах, местах точнее, да и эти загрозы на жаль, на день зберігаються. От до вас, напевно, двох ну або Вальга до вас, напевно, запитання как представники такой организации чи ви думали і чи дискутуете навколо таких якихось певних инициатив, чтобы звернутися до керівництва церковного, яке виховывает, ну, до семинарии, так, ректора, например, духовної семинарии там, одної, другої, третьої церкви про те, чтобы якимось чином разъяснювали какую-то работу проводить у священников, когда они еще учатся, чтобы они, приходячи на парафию, они мали какие-то ну, певное понимание до своего минулого и до того, куди они потрапили и что это такое. Можливо, если бы это было все е, на початках освіти, можливо, возможно, б такого б не было, возможно, какое-то сумление уже бы у людей появилось, бо вони они бы понимали, что это такое с чем они имеют праву. Однозначно я погоджуюсь и в вашем питании и відповідь. Конечно, на жаль, я не знаю, какие планы подготовки будущих священников у семинарях, но думаю, что вся складова информации, або дисциплины, пов'язані з історією церковної архітектури, обов'язково мають бути присутні, і причому присутні з великим акцентом, тому що храм це власне той об'єкт, де працює священник, ну скажімо так. І це той об'єкт, від якого від священника залежить від того, як цей храм виглядає, і наскільки він довго буде функціонувати, і власне на ньому лишить вся відповідальність по його збереженню в будь-якому разі, чи це пам'ятка, чи а тим больше, якщо памятка. И тому я думаю, что, с одного боку, просвітницька работа с священниками, уже, которые є представлены на парафіях, а с другого стороны, с учнями или студентами семінарій, которые только навчаються, и их святогляд, тоже складывая их святогляда, має быть и эта сторона. Тому, что... Без с этого не Можем можемо провести такую аналогию и параллель, скажем, мы также в силу своих таких наукових интересов спілкуємося не только с православными священниками, но, например, с представителями римо церкви. И треба відзначити, що їхній рівень, скажімо, підготовки, якраз то сам, но так далі, ну він є дуже високим. Это очень грамотные люди, которые понимают, ну, звичайно, конечно, в своем фаху, первое, але вони мають очень широкий кругозір. И как раз с ну, точки зрения архитектурной подготовки, мистецької подготовки, я думаю, они являются прикладами. Дубровицкий костел, который, так, последние два года реставрируется, как он реставрируется. Я знаю, что минулого прошлом начали реставрировать уличский костел. То есть, ну вот такие примеры, и снова это ну, как свидетельство тех слов и доказ того, про що вы говорите, что там совсем другие подходы и совсем другие. Ну, а Петро Анатольевич, возможно, какие-то конкретные заходы планируются часом стосовно с роботи? Ну, в рамках в рамках гранта, который мы последним часом отримали от Европейского Союза. Невеликого гранта. Коротко. У нас запланировано проведение где-то в концу року семинара, как раз, про то, что сказала Ольга Льні зі с священниками де ми будемо намагатися викласти наукові позиції, наукові підходи до цього питання, для того, щоб в майбутньому в цій дуже важливій для нас царні збереження нашої архітектурної історії, історії культури України, щоб були такі така, позитивні зрушення. Дуже вам дякую. Нещодавно при Рівненській обласній адміністрації почала роботу Координаційна рада з питань охорони культурної спадщини області. У фейсбуці створена група «Культурна спадщина Рівненщини». Шановні глядачі, пишіть про відомі випадки і свавілля, пропонуйте свої рішення, проблеми, залишайте коментарі. Разом ми повинні врятувати та відродити наше минуле. До зустрічі!